что я никогда, никогда это не смогу освоить, как это все запомнить сразу, с самого начала, как руки, как ну, ставить пальцы, куда лезть, что трогать, что чем заниматься. Потом спокойно, как всегда, вот так убывает, придет. И я очень хочу, чтобы семьей заниматься, продвигаться, чтобы мальчишки тоже крепли, Димка молодец, в машине прям схватил все. Алешка, впереди. Как тебе сам массаж? Сам да, массаж. Да, я массаж. да, я поняла основу, как делать все, что мне понравилось. Я скажу, вам. что у меня было стремление, я очень хотела научиться. А что? Это обучается. самая первая причина, да. по которой я приехала и мальчишка с собой не привела, что он освоит каскин массаж. На мой да. взгляд, это просто будущий да. да. действительно. Он как, Знания их практически, действительно, таких залогов ничего не нужно, просто легко чувствовать, да? ну, отдаться. Главное, это экологично, безопасно да, да, вот. да. и легко обучается.